друзья всем привет сегодня записываю для вас видео мы поговорим о транзитах плутона в планах было рассматривать дальше переход плутона в Водолее, как это будет влиять на коллективные процессы но тем не менее большинство комментариев и ваших просьб были связаны как раз таки с тем чтобы рассмотреть влияние плутона на знаки зодиака чтобы у вас сложилось понимание, на какие сферы жизни Плутон начнет воздействовать в следующем году. Поэтому выполняю вашу просьбу. Но тем не менее, те видео, которые планировала, тоже запишу просто несколько вот позже, да, чем предполагала. Начнем с того, что Плутон является той планетой, которая оказывает очень мощное планетарное воздействие на человека. И проживая транзиты Плутона, мы всегда сталкиваемся с тем, что наша жизнь разделяется на до и после. Происходит переворот в сознании, в мировоззрении и в том числе в событийном уровне тоже. То есть мы начинаем жить вот совершенно иначе, кардинально иначе. Мы буквально становимся другим человеком и во всех транзитах плутона есть одна особенность что они будто бы бросают нам вызов и создают очень сложные обстоятельства но в то же время преодолевая этот вызов эти обстоятельства человек расширяет границы понимания самого себя то есть это тот период времени когда мы способны на большее чем в любой другой период нашей жизни. Конечно, о Плутоне можно говорить очень много, но давайте выделим э, таких три самых главных особенности влияния этой планеты. Первая особенность – это то, что Плутон очень любит крайности, поэтому скучать точно не придется. Это те ситуации, когда мы можем вести себя полярно, и когда мы видим эти полярности в мире, и когда эти полярности присутствуют в нас. Следующий момент это то, что Плутон заставляет погружаться с головой в какую-то тему, он заставляет очень интенсивно чем-то заниматься. Для этой планеты не существует полутонов, соответственно, если вы чем-то увлечены по Плутону, то это дело вас поглотит целиком. И еще одна особенность Плутона, так как это высшая планета, он вовлекает нас в коллективные процессы. Так что, если какие-то перемены происходят в мире под воздействием этой планеты, мы так или иначе будем в это вовлечены, и, как говорится, нас никто спрашивать об этом не будет. И сейчас хочу сделать очень важную ремарочку, очень важное замечание. Обязательно прослушайте это, прежде чем просматривать остальную часть видео так как плутон является очень очень медленной планетой то его влияние человек в полной мере ощущает в двух случаях в первом случае это происходит когда плутон аспектирует планету в вашей натальной карте и во втором случае это происходит, когда он пересекает куспит дома, то есть переходит из одного дома в другой. И это уже формат индивидуального гороскопа. То есть эти моменты вы можете увидеть либо сами, построив свою натальную транзитную карту, двойную карту, если вы это умеете делать, либо это можно узнать на индивидуальной консультации. В принципе, часто по Плутону прогнозы составляются на несколько лет вперед, даже на десятилетия, поскольку это все просчитывается заранее, когда вы будете ощущать то или иное влияние, и с какими именно переменами вам придется столкнуться в этот период жизни. В этом же видео мы будем рассматривать фоновые влияния Плутона, как он будет воздействовать на каждый знак зодиака, проходя по определенному участку. Но не стоит обнулять эту информацию, ведь фоновое влияние тоже является очень сильным. Независимо от того, где по факту в транзитной карте проходит Плутон, это влияние, о котором мы поговорим в данном видео, все равно будет присутствовать, и эти влияния будут комбинироваться, совмещаться. Поэтому даже если вы умеете строить свои транзитные карты, даже если вы знаете, какие аспекты и когда делает Плутон, все равно данное видео окажется для вас полезным. Даже воздействие фоново, Плутон дает такое ощущение, будто бы человек попадает в бурный поток, и противостоять этому бессмысленно. Это все равно дает зацикленность на какой-то идее фикс, это все равно дает максимальное вовлечение в какую-то тему, какую-то сферу вашей жизни. И поэтому очень важно знать, на чем же вы будете так сильно фокусироваться. Важный момент, что переход Плутона в Водолей в ближайшие годы особенно сильно будет ощутим для тех, у кого есть планеты, либо вершины домов в начале знака Водолей. И в принципе, вот транзит Плутона по Водолею сильно скажется на вашей жизни в ближайшие 20-летия, да? если у вас есть любые планеты в знаке Водолей. Но, конечно, больше всего влияние данное ощущается, когда Плутон проходит соединением, либо делает другой аспект, к Солнцу и Луне, поскольку это светило, и они в очень большой степени показывают, как человек проживает то или иное событие, это то, что ярко будет ощущаться и на психологическом уровне, и на событийном. Поэтому предлагаю для начала рассмотреть, как проявляет себя Плутон, проходя по Солнцу и по Луне. Начнем с Солнца. Солнце является ядром личности, это планета, которая олицетворяет нашу сущность, да, нашу глубинную природу. И, соответственно, когда Плутон проходит по Солнцу, то мы начинаем новое знакомство с собой, мы открываем какие-то новые грани своей личности, и не всегда это что-то приятное, это то, что нам в себе очень сильно не нравится, то, что мы очень сильно хотим изменить. В то же время мы можем увидеть в себе и потенциал, и какие-то качества, которые позволяют нам совершить резкий рост и развитие. Поэтому этот период очень полезный в плане работы над собой, в том числе и психологической. Это то время, когда мы можем понять свое предназначение, когда мы можем понять, в принципе, чем мы полезны этому миру. Плутон, проходя по Солнцу, опять-таки вовлекает нас в коллективные процессы, поэтому может возникать желание выступать на публику или заниматься вот таким видом деятельности, который позволяет соприкасаться, взаимодействовать с большим количеством людей. Это могут быть масштабные мероприятия или работа в очень крупных организациях. В то же время человеку приходится сталкиваться с очень мощными обстоятельствами, против которых сложно пойти. Это период, когда часто случаются сильные потери. И это могут быть потери, с которыми сложно смириться, сложно это оставить, но человеку приходится это сделать и идти дальше буквально выстраивать на вот этих руинах что-то новое. Плутон не только отнимает, он дает очень большое количество энергии, будто бы пинок на создание чего-то нового. Очень важно во время данного транзита не жалеть себя, не воспринимать эмоционально слишком то, что происходит, хотя это, конечно, нереально полностью отключить эмоции, но важно понимать, что чересчур эмоциональное восприятие транзитов Плутона может сильно расшатывать психику. Поэтому хорошо в этот период сконцентрироваться на том, что вы можете сделать на действиях. И это поможет вам, скажем так, извлечь максимум из данного периода. Поэтому многие на самом деле вырастают сильно во время этого транзита, осуществляет задуманное, это период очень большого финансового роста и развития при правильном использовании этой энергии. Кстати, я уверена, что многие из вас уже проживали этот транзит, поэтому напишите в комментариях, какие у вас в жизни были последствия и результаты этого влияния. Когда Плутон проходит транзитом по Луне, я часто слышу от своих клиентов такую фразу что самые большие мои страхи воплотились в жизнь. И это э, действительно для человека является самым ужасным, если он чего-то боится, и это с ним на самом деле происходит. Луна — это у нас планета, которая отвечает за бессознательное, поэтому все то, что может очень глубоко лежать внутри нас, оно выходит на поверхность и начинает проявляться. Поэтому данный транзит тоже тесно связан с темой самопознания и психологического роста и развития. Помимо этого Луна, это та планета, которая связана с детством, с семьей, с самыми первыми привычками, восприятия и поведением, которые потом очень сложно искоренить и увидеть в себе. И Плутон, проходя по Луне, поднимает и эти темы на поверхность, поэтому часто в этот период происходит пересмотр отношений с родственниками, близкими людьми, может быть даже прекращение общения с кем-то из близких людей, может быть желание покинуть родительский дом, переехать, изменить место проживания. Это период, когда меняются привычки поведения, а также привычки, которые связаны с питанием. В целом, это тот период времени, когда человек в принципе может очень многое вспоминать о своем детстве, о каком-то раннем опыте, который, как оказалось, оказывает очень сильное влияние на отношения с противоположным полом, на выбор деятельности, а также на отношения с финансами. И работая с этими убеждениями, привычками, с отношением к этим темам человек в корне меняется и может вывести свою жизнь на новый уровень это тот период времени когда человек часто может быть сам себе психологом и может очень глубоко копать когда речь идет именно о собственных каких-то вот таких паттернах и убеждениях но на самом деле это конечно же очень сложный эмоциональный период, Тут он часто приносит чувство одиночества, человеку кажется, что никто его не понимает, что никто ему не помогает, что он просто один на один с собой и своими проблемами, и это порой может создавать такой надлом внутри, ситуация вызова, конечно же, но, с другой стороны, это может делать человека очень сильным, самостоятельным, самодостаточным. Вообще Плутон обожает, когда человек учится справляться со своими проблемами сам, не прибегая к помощи окружающим. Поэтому это хороший период времени, чтобы взять волю в кулак и справиться с какой-то ситуацией, которая, возможно, очень долго и давно вас беспокоит, не дает вам жить, не дает вам ощутить радость бытия. Поэтому часто именно на таких сложных транзитах получается отсекать на самом деле то, что нам и так не нужно. Но так как это зачастую очень глубоко сидит внутри нас, то это процесс очень болезненный. У вас, наверное, могло сложиться такое впечатление, что Плутон то и дело старается нас переделать и как-то заставляет из одной крайности в другую метаться. Отчасти так и есть, но на самом деле это для того, чтобы раскрыть нашу сущность, чтобы докопаться до нашего истинного Я. Он сметает налет привычек, убеждений, которые нам навязывали, и которые не соответствуют нашим внутренним порывам. И поэтому он всегда дает шанс для развития, он всегда дает шанс для роста. Поэтому, как бы ни было трудно, очень важно любые перемены по Плутону, такие как смены работы, коллектива, переезд, не воспринимать как проблему, а воспринимать как данность, как то, что вот сейчас такой период, сейчас это нужно пережить и постараться видеть в этом вот возможности включиться да, в процесс и а, развить в себе новые качества характера, совладать с собой, взять себя в руки. И это всегда возможность открыть новый путь, не идти по проторенной дорожке. Возможно, вам будет интересно узнать, как Плутон влияет на другие планеты, аспектируя их. Конечно, многое зависит от того, какой Плутон в вашей карте, какая эта планета в вашей карте, гармоничная или нет, какой он делает аспект. Это уже, знаете, такие очень тонкие нюансы, которые при профессиональном, профессиональной работе с картой видны. Но, тем не менее, все равно задать направление и в общем в таком обзорном видео тоже можно. Поэтому, если вам интересно узнать, как Плутон влияет на другие планеты, то дайте знать в комментариях, и если это вас заинтересует, то, возможно, будут и другие выпуски на эту тему. Знаете, пожалуй, еще хочу сделать важное дополнение по поводу транзитов Плутона, что это то влияние, последствия которого можно оценить только спустя время. То есть я уверена, что в моменте, когда происходит воздействие Плутона на человека, мало кто скажет, что я такой счастлив, у меня сейчас все так хорошо, я так раскрываю себя как личность. Но это будет, знаете, прям что-то из ряда вон выходящее, если человек именно так среагирует. Обычно люди воспринимают этот период как очень сложный, и часто им даже некогда голову вверх поднять, но, тем не менее, спустя время, оказывается, что это было очень продуктивное время, это был период действительно роста и развития, и часто человек может годами пользоваться результатами тех достижений, которые он получил во время транзитов Плутона. Поэтому выводы можно сделать только спустя время. Об этом тоже стоит помнить. Как только начинается транзит Плутона, вы вряд ли будете в восторге от этого влияния. Ну что ж, давайте теперь разберемся, как Плутон повлияет на знаки Зодиака. Напоминаю, что это влияние начнется в 2023 году. Снимаю это видео заранее по вашим просьбам, для того, чтобы вы могли подготовиться и понимать, вот какие перемены будут наступать в следующем году. Водолеи, Плутон переходит в ваш знак, поэтому с вас и начнем. Вы больше всех остальных, конечно, всеми фибрами души прочувствуете это влияние. И, конечно, в первую очередь перемены будут касаться вас как личности, вашего внешнего облика, ваших убеждений, а также того, как вы взаимодействуете с окружающими людьми, в какие коллективы входите и на каких основаниях, на каких условиях строите отношения с другими. Это тот период времени, когда в вашем внешнем облике могут происходить перемены, но тем не менее они будут иметь очень глубокое подспорье. То есть это не просто желание разнообразить свою жизнь и изменить цвет волос или стиль. Здесь всегда процессы намного глубже. И, соответственно, они всегда имеют и психологическое подспорье, в том числе. Это тот период времени, когда появляется намного больше физической, сексуальной энергии, поэтому может возрастать трудоспособность, а также желание заниматься спортом. Первое ощущение Плутон дает, как правило, такое. Человек будто бы просыпается и говорит себе, как я вообще мог, жить в этом болоте как я вообще мог так выглядеть и ходить на эту работу заниматься этим делом и происходит очень сильное желание возникает очень сильное желание это все изменить поэтому если раньше вы очень сильно боялись решиться на какие-то перемены вот вам казалось что вот все могут например переехать кроме вас или все могут развестись, кроме вас, или все могут найти новую работу, но только не вы, вы очень постоянны и привязаны к этому месту, к этим людям, то Плутон докажет вам обратное. Он дает, как раз-таки, вот этот внутренний порыв. Если человеку не хватает этого внутреннего порыва, он дожимает обстоятельствами, и все-таки эти перемены происходят. Поэтому скорее всего вы будете делать то что и не предполагали что вы можете делать но то что в глубине души вам очень хотелось вы могли смотреть на других и думать вау как этот человек вообще решился этим заниматься или как он решился на такие перемены но тем не менее вы никогда не создавали проекцию на себя что вы тоже в принципе Должны это изменить в своей жизни, что на самом деле вас восторгает этот человек именно тем, что он сделал то, что в потенциале вам тоже нужно сделать, на что нужно решиться. Это тот период времени, когда может возникать необходимость себя презентовать, показывать, когда нужно будет отстаивать свое мнение, заявлять о своих интересах. Вы буквально будете ощущать, когда на вашу волю посягают, когда вами хотят манипулировать, когда вас хотят склонить к своей точке зрения, к своему мнению, и вы будете противиться. Вам будет не нравиться жить вот в ощущении, что вами управляют. Поэтому транзиты Плутона всегда дают желание брать бока за рога и... Не подчиняться чужой воле, не подчиняться вот каким-то обстоятельствам, а делать все возможное, чтобы преодолеть то, что вас не устраивает. В целом, это очень продуктивный для вас период. Можно сказать, что это прям билет в новую жизнь. И это возможность для вас решиться на те перемены, которые ранее были для вас чем-то нереальным. Рыбы. Влияние Плутона будет не настолько явным в вашей жизни, как, например, у водолеев, но, тем не менее, это влияние будете ощущать вы, а не окружающие, они будут видеть только последствия. В первую очередь, это психологическая глубокая работа над собой, которая касается проработки страхов, фобий, это перестройка подсознания, поэтому вы можете увлечься медитациями, Молитвами, психологией, психиатрией, эзотерикой, тем, что позволяет познать себя и окружающий мир. Также вы можете отметить, что обладаете талантами определенными. Это может быть, например, художественный талант, талант рисовать. Часто это те таланты, которые могли проявляться в детстве, но по каким-то причинам вы это забросили. Например, ваше увлечение не поддерживали родители. Или вы считали, что заниматься творчеством это несерьезно. И вот как раз в период влияния Плутона на вас вы можете загореться желанием возобновить свою творческую жилку, творческую деятельность и начать развивать то, что имеется пока что только в зачаточном состоянии. Поэтому желание творить может быть очень сильным, и с ним не стоит бороться. К слову, это может быть фотография, видеосъемка. Рисование это только в качестве примера я привела. Я наблюдала, как у клиентов появляется на таком транзите глубокая потребность сделать что-то очень значимое для общества, для других людей. Это желание оставить после себя след. Это желание сделать что-то на благо человечества. То есть вот ваши такие рыбьи качества, которые связаны с самопожертвой, альтруизмом, помощью другим, они могут очень ярко проявлять себя в этот период. Овны. В первую очередь, что хочу сказать. Переход Плутоном в водолей повлияет на вас очень сильно в том плане, что будет меняться подход к дружбе. Например, если ранее вы считали, что дружба это что-то второстепенное и вообще можно прожить и без этого, то сейчас вы обнаружите, что лучшее, лучшее, что может с вами произойти, это вот как раз дружба, дружеские контакты. Может быть и другая крайность по Плутону. Это то, что раньше вы считали, что... Друзья могут становиться чуть ли не как родственники, настолько близкими людьми. Сейчас вы можете в этой идее разочароваться и принять решение больше никого так близко в свой мир, в свою душу не впускать. Тем не менее, вы должны понимать, что так как Плутон влияет на ваш 11 дом коллективов, то... Вы обретаете силу, находясь в коллективе, в сообществе единомышленников, в определенной организации состоя. Это позволяет вам привлечь влиятельных клиентов, новых друзей, которые будут сильно способствовать достижению результата и тому, чтобы вы продвигались к своей цели и мечте. Это может быть тот период времени, когда вы решитесь завести свой блог начать вести соцсети в то же время если вы и раньше этим занимались то вы можете полностью охладеть к этой идее и поймете что вам стоит заниматься чем-то другим то есть вот такие перемены могут происходить это тот период когда важно все-таки быть в социуме для того, чтобы данное влияние максимально ярко и благоприятно смогло себя проявить. Тельцы. Плутон оказывает на вас очень мощное и важное влияние. И он усиливает вашу амбициозность, ваши умение и желание добиваться поставленных целей. Поэтому может быть желание, например, открыть свое дело. И в результате у вас появится власть и новые возможности. Плутон воздействует влияние на ваш десятый дом, а этот дом возвышает. Поэтому есть возможность продвигаться по карьерной лестнице, подниматься очень высоко в том деле, которым вы занимаетесь. Это может быть желание и менять профессию кардинальным образом. Все зависит от аспектов, от влияния на вашу карту. Это может быть и увольнение. В целом, Десятый дом ⁇ это также дом репутации, поэтому может возникать желание создать себе новый имидж, новую репутацию. И это тот период, когда может возникать очень мощная репутация, сильное имя, либо наоборот происходит крах вашей репутации. В целом, все зависит, конечно, от индивидуальной карты и во многом от вас самих, как вы будете себя вести в этот период времени. Близнецы. Вы можете под воздействием Плутона прийти к вере. Я наблюдала случаи, когда люди под воздействием стресса становились религиозными фанатиками, либо другая крайность. Они полностью теряли интерес к той вере, которой были верны до этого. В целом, это тот период времени, когда вы можете получить идею фикс например окончить университет и причем вы можете идти до конца получать ученые степени становиться мастером своего дела и экспертом в этой сфере или же может быть другая крайность это то что вы поступаете в университет но по причине которая не подвластна вам вы теряете свое место и вылетаете из этого учебного заведения это тот период, когда очень высока вероятность эмиграции. Причем эта эмиграция связана тоже со стрессовыми событиями. Вам может быть довольно сложно адаптироваться на новом месте. Но перемены происходят независимо от того, готовы вы к этому или нет. Независимо от того, планируете вы это или нет. Хотите ли вы, чтобы это с вами произошло или нет. Вам придется столкнуться с тем, что вы увидите, как живут другие люди. Вы увидите другую жизнь, не похожую на вашу, и вам нужно будет учиться это принимать. И это может быть совершенно другая культура, совершенно другой быт, привычки. И, соответственно, по какой-то причине вам нужно будет смириться с этим, изучить эти обычаи. То есть это тот период, когда приходится оказаться в совершенно другой реальности, которая сильно отличается от той привычной. И, соответственно, это будет сильно влиять на ваше мировоззрение и на то, как вы воспринимаете себя и окружающий вас мир. Раки Плутон будет воздействовать на ваш восьмой дом. Это влияние считается одним из самых кризисных, разрушительных, это тот период, когда приходится столкнуться со смертью, когда могут возникать аварии, когда э, может возникать несчастный случай. В целом, это то время, когда человек очень сильно хочет рисковать, и его буквально невозможно остановить. Это неблагоприятный период для того, чтобы брать деньги в кредит, так как могут возникать проблемы финансового характера, которые очень сложно решить. Вы можете получить наследство, и вы можете оказаться в ситуации, когда ваша жизнь полностью меняется. И эти перемены настолько глубокие, что вы даже предположить не могли, что с вами именно это произойдет. Зачастую это хороший период времени для предпринимателей, для людей, которые умеют ощущать финансовую энергию, поскольку в потенциале такой транзит может давать... Невероятный рост финансовый и увеличение бизнеса, он может давать увеличение доходов. Но, конечно, риск потерь по Плутону всегда присутствует. Это уже зависит от того, какое идет взаимодействие данной планеты с вашей индивидуальной картой. И это, конечно же, зависит от ваших личных показателей гороскопа. Львы. Плутон взаимодействует с вашим седьмым домом. И зачастую по классике жанра этот транзит рассматривают как разрушающий для брака отношений, но могу подтвердить и совершенно другие случаи. Это ситуация, когда у человека полностью менялись убеждения. Например, он считал, что нет смысла выходить замуж жениться, но именно на таком транзите он решался сделать обратное. Поэтому все зависит от ваших изначальных убеждений, от вашего настроя. Но однозначно отношения с людьми будут в корне меняться в этот период. Это то время, когда вы пересматриваете вообще вот брак как таковой, дружбу близкую, общение с коллегами, с партнерами по бизнесу это период когда возможно вам придется с сильными конкурентами иметь дело в то же время могу сказать что данный транзит часто приводит к активизации судебных процессов это как олицетворение такой вражды да что кто-то по отношению к вам испытывает не самые приятные эмоции и соответственно вы можете вовлекаться вот в такие ситуации противостояния а, то есть так или иначе вот может быть э, и конфликт очень затяжной э, очень серьезный по данному транзиту дева плутон взаимодействует с вашим шестым домом это влияние на сектор работы поэтому может быть внезапное увольнение Причем не по вашей инициативе, а из-за каких-то внешних обстоятельств. Например, это реорганизация бизнеса, это то, что фирма стала банкротом. Нередко что на таком транзите человек меняет свои профессиональные привычки, увлечения, принимает решение вообще заниматься чем-то другим. Это тот период, когда здоровье тоже выходит на первый план когда нужно заниматься здоровьем, и э, в данном случае речь может идти о какой-то новой сложившейся ситуации, либо о том, что старое будет давать о себе знать. Шестой дом это также дом домашних животных, и часто на таком транзите возникают ситуации, когда животные каким-то образом сильно влияют на нашу жизнь, на наш график, это может быть связано с болезнью животного, либо с его характером. Может, в принципе, огромное желание появиться, завести домашние животные, даже если раньше вы были убеждены, что это не ваше, и раньше у вас к этому не было абсолютно никакого интереса. Может быть и ситуация связана с тем, что вы будете работать в сложных психологических условиях, когда на вас давят когда говорят, что если вот не сделаешь это, будешь уволен, когда постоянно поджимают сроки, когда очень большое количество задач сваливается на вашу голову, когда приходится работать и за себя, и еще за кого-то. То есть, в принципе, это период, связанный с очень большим расходом энергии. Весы Плутон воздействует на ваш пятый дом, Поэтому может быть сверхогромное вовлечение в дела или проблемы вашего ребенка. Вы можете переживать за его судьбу, вы можете пытаться вмешаться в его дела, чтобы как-то повлиять, изменить его решение. Вы можете винить себя в его проблемах. В то же время у многих в этот период может произойти рождение ребенка. Особенно это касается... Тех, кто был убежден, что не хочет иметь детей, то есть будет идти кардинальная смена в вот настроении в этом вопросе. А также в личной жизни обычно Плутон дает бурные события, это эмоции на грани, это очень интенсивные чувства и переживания, а также тесная связь финансов и любви. Например, это те ситуации, когда вы искренне влюблены в человека, но он считает, что вы с ним только ради денег. Или же наоборот, что вы начинаете хорошо зарабатывать, и сразу же появляется много поклонников, и вы не знаете, кому из них уделить внимание и кто из них испытывает к вам настоящее чувство. На напряженных аспектах вы можете становиться очень ревнивыми, мнительными и в целом будете сталкиваться с ситуациями контроля и подавления в отношениях с другим человеком. Так как пятый дом это дом творчества, то может появиться очень сильное увлечение, хобби, желание чем-то заниматься. Это может быть создание нового проекта творческого, в котором вы будете находить возможность себя реализовать. В целом данный транзит более подробно расскажет вам о вашей сути, о том, как вы можете себя проявить в этом мире. И он однозначно дает огромные силы для того, чтобы себя показать и проявить. Поэтому если вот ощущаете потенциал то обязательно используйте это время для того чтобы себя развивать скорпионы плутон воздействует на ваш четвертый дом это вообще вот управитель вашего знака да, плутон поэтому вы очень сильно ощущаете его ингрессии в другой знак и эта ингрессия не исключение. часто транзит плутона по четвертому трактуют буквально как смерть недвижимости и отчасти это правда, так как часто приходится столкнуться с темой потери недвижимости или необходимостью переезжать, продавать недвижимость, менять место жительства. Но в то же время, опять-таки, Плутон любит крайности, не забываем об этом. Случается и так, что человек приобретает недвижимость, делает перестройку. Даже несколько вот вариантов недвижимости может в его жизни появиться а так как четвертый дом это дом родителей то часто плутон показывает что в жизни родителей наступает тяжелое время тяжелый период и им нужно будет решать какие-то проблемы вы будете в это тоже вовлечены а если ваш гороскоп указывает на возможности миграции то на транзите плутона по девятому возможен дальний переезд и я кстати проводила уже не один раз вебинар по релокации. Там я подробно рассказывала о том, какие есть указания на переезд в натальной карте и как выбрать страну и город для проживания, чтобы это место было максимально благоприятно для вас. Если вы вдруг пропустили и хотели бы ознакомиться с этим материалом, то пишите мне на почту. Этот вебинар можно приобрести в записи. Стрельцы Плутон воздействует на ваш третий дом, поэтому происходят сильные перемены в мышлении, в мировоззрении в вашем окружении. Это тот период, когда вы буквально уснуть не можете, если не обладаете какой-то информацией. Это период, когда вы будете знать все обо всех, даже если это напрямую вас не касается. Это тот период, когда возникает очень сильное желание узнать что-то, если вас этот вопрос волнует. Это время, когда вы можете углубляться в изучение какого-то предмета, получать массу новых навыков. Это период, когда ваше окружение может быть очень разнообразным, интересным. И, или же когда окружение полностью меняется. Я наблюдала такие случаи, поскольку третий дом, он связан со школьным возрастом, и если что-то вот такое значимое в третьем доме происходит, то именно в школьном возрасте это будет ярче всего ощущаться. Вот когда у ребенка идет Плутон по третьему дому, родители могут любить переезжать, и ему приходится часто привыкать к новой школе, новому коллективу, новым обязанностям. Вот у вас может быть похожая ситуация, что вы будете оказываться в какой-то новой необычной для вас среде. Нужно будет учиться коммуницировать э, и находить нужную информацию для того, чтобы на этом месте э, чувствовать себя максимально комфортно. Козероги. Плутон будет воздействовать на ваш второй дом. И здесь, знаете, очень многое зависит от исходной ситуации в вашей жизни. Если раньше вы рассчитывали на помощь от других например в вашей семье зарабатывал муж то в период воздействия Плутона на ваш второй дом вам придется начать зарабатывать самостоятельно и выйти на работу если же раньше вы считали, что вот смысл жизни это буквально в том, чтобы зарабатывать быть самостоятельным, то сейчас перед вами откроются новые возможности когда можно жить по-другому когда Деньги приходят не только как результат ваших сверхусилий, а они будут приходить к вам через других людей. В целом, в потенциале э, такой транзит дает э, колоссальную возможность финансового роста и развития. Когда вы можете себе очень многое позволить, когда у вас э, растет доход и растет возможность что-то приобретать, э, обновлять в вашей жизни какие-то вещи, да? Это тот период, когда может быть даже несколько источников, из которых вы будете получать доходы. То есть это могут быть разные виды деятельности или разные обстоятельства, да, которые будут вам приносить финансы. В целом Плутон всегда затрагивает еще и психологический аспект да, вопроса. Поэтому здесь также... Важно, какие вы имеете убеждения по поводу финансов. Если раньше вы считали, что быть богатым ⁇ это стыдно и что деньги ⁇ это зло, то вы можете э, изменить свое отношение и, соответственно, деньги начнут к вам приходить. То есть это также очень глубокая работа с убеждениями. Второй дом это дом самооценки, поэтому так или иначе это все будет связано еще и с вашим отношением к самому себе и к тому, как вы цените результаты своей работы. Ну что ж, вот такое видео у меня получилось, довольно длинное, но конечно же оно все равно не полное, повторюсь, о Плутоне можно говорить очень-очень долго, поэтому даю вам вектор для вашего мышления, есть над чем подумать однозначно. Буду ждать обратную связь в комментариях, если вы проживали те или иные транзиты, делитесь своими эмоциями, впечатлениями, пишите что у вас происходило, это будет очень полезно другим зрителям канала, это будет очень приятно для меня, Видите ваши отклики, пишите какие темы ожидаете еще на канале, я обязательно учитываю как видите ваши пожелания и Спасибо большое за просмотр, будем с вами на связи, всем пока-пока!